Приветствую вас на моем канале. Сегодня мы разберем один из самых лучших инвестиционных продуктов 2022 года, который позволит получать стабильный пассивный доход долгие годы. Представляю вам проект TRX608. TRX608 это современный инвестиционный проект, который позволяет зарабатывать при минимальных вложениях. Деятельность проекта построена на использовании облачного майнинга. Облачный майнинг сегодня это не просто необходимость, а действительно эффективным способом пассивного заработка. Большой уровень рисков и огромные первоначальные затраты все больше пугают пользователей и позволяют обратить внимание на возможность стабильного заработка при минимальных затратах. Самым идеальным выбором является облачный майнинг. Данный вид заработка уже давно закрепился профессиональных инвесторов, которые получают прибыль ежедневно, а теперь и начинающее поколение стало постигать возможности получения процентов каждый день. Другими словами, облачный майнинг, который предоставляет TRX-608, имеет большие долгосрочные перспективы при небольших вложениях. Капитализация Tron имеет высокий уровень стабильности, а перспективы по-прежнему остаются очень высокими. Теперь предлагаю вам подробно рассмотреть процесс знакомства с TRX-608, а именно с регистрацией. Для того, чтобы зарегистрировать свою учетную запись, необходимо перейти по ссылке, закрепленной в описании под видео. Далее необходимо ввести все запрашиваемые данные, а именно номер мобильного телефона, логин, пароль, а также код безопасности. После проверки введенных данных нажимаем кнопку «Зарегистрироваться». Процесс Регистрация занимает не больше двух минут и сразу же предоставляет доступ к основному меню платформы. Поздравляю, теперь у нас есть доступ к платформе. TRX608 постарались и сделали ежедневное поседание платформы более приятным. Каждый пользователь, который заходит на платформу, может нажать на кнопку ежедневная регистрация и получить вознаграждение от 2 TRX до 1080 TRX. И получение ежедневного бонуса лишь часть всего потенциала доходности проекта. Каждый пользователь может получать от 5 до 10% стабильного дохода, не выходя из дома. Столь гибкие возможности облачного майнинга доступны не в каждом инвестиционном проекте, что делает TRX-608 особенно. Давайте поближе познакомимся с инвестиционными продуктами TRX-608. Всего существует три вида инвестиционных продуктов, которые отличаются процентной ставкой, а также минимальной и максимальной суммой вашего вклада. Пользователь может выстраивать собственную стратегию инвестирования, в котором будет учитывать свои возможности и временные рамки. Так достигается максимально удобно и эффективность для каждого. Для того, чтобы воспользоваться всеми функциями TRX608, необходимо активировать свою учетную запись. Для этого необходимо совершить пополнение счета. Для пополнения средств мы будем использовать TronLink. Выбираем необходимый депозит и копируем отображенный адрес. Далее вносим его и выбираем необходимую сумму для пополнения. Далее проверяем все введенные данные и завершаем транзакцию. Процесс пополнения счета не займет у вас много времени. Все достаточно понятно, просто и не вызовет у вас дополнительных вопросов. После пополнения вы можете использовать все возможности данной платформы и начать зарабатывать ежедневно. Стоит отметить, что TRX608 дает огромный потенциал для увеличения доходности и без дополнительных вложений. Например, вы можете создать собственную команду и получать неплохую комиссию. Воспользуйтесь своей ссылкой-приглашением, которая находится в вашем профиле и поделитесь с ней со всеми знакомыми. После успешной регистрации вы будете получать прибыль от их пополнений. Когда члены вашей команды будут пополнять счет, вы будете получать комиссию от 3 до 15 процентов размер комиссии зависит от уровня приглашенного пользователя например если ваш приглашенный пользователь первого уровня пополнит счет на 1000 TRX вы получите 150 TRX на свой рекламный счет чем больше ваша команда тем больше ваша потенциальная пассивная прибыль что безусловно не оставит никого без внимания конечно же необходимо рассмотреть еще один важный вопрос а именно вывод средств условия вывода средств очень простые и не займут у вас много времени а для того чтобы вывести средства со счета необходимо совершить следующие действия. Переходим в соответствующий раздел и вводим все необходимые данные. Проверьте правильно своего адреса и пароля безопасности, подтвердите транзакцию, убедитесь, что все сделали правильно. Это позволит вам не беспокоиться о своих средствах и получить их. Не забудьте выбрать нужный кошелек, будь то основной или финансовый кошелек. TRX608 это отличный инвестиционный проект, на который точно стоит обратить внимание. Я рекомендую вам лично убедиться в его эффективности и начать зарабатывать вместе с мной. Все необходимые ссылки вы найдете в описании под видео. Спасибо за просмотр, всем пока!